Здравствуйте, меня зовут Галюкин Константинович, я стоматолог-ортопед из города Иваново. Сегодня я был на курсе шестопала по нейромышленному подходу к лечению дисфункции верхо-нижнего нижнечелюстного сустава и сегодня я попал на себе тензотерапию. Тензотерапия помогает расслабить жевательную мускулатуру и найти физиологическое положение нижней челюсти, соответственно, выставить зубные ряды в нужное и приемлемое положение для пациента. Данная технология также подходит для пациентов с дисфункцией височно-челюстного сустава для реабилитации данных пациентов, так как традиционными методами вести данных пациентов достаточно сложно.